Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори, и сегодня я расскажу вам о 11 вредных привычках, которые портят зубы. Итак, первое, чрезмерная чистка зубов и десен. Да, можно переусердствовать с чисткой зубов, если сильно давить на щетку и часто использовать абразивные или отбеливающие зубные пасты. Второе, кусать или грызть ногти. Кусание ногтей может вызвать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, поскольку заставляет вас держать челюсть в выдвинутом положении в течение длительного времени. Обкусывание ногтей также может привести к поломке зуба. И немаловажно то, что под ногтями может скапливаться грязь и микробы, которые попадают в полость рта. Третье. Запивать мороженое горячим чаем. Резкие перепады температур вызывают появление трещин на зубах. Четвертое – сжимание и скрежетание зубами. Это может привести к истиранию зубов, мышечным болям и ограничению движений нижней челюсти. Пятое – употребление табака. Все табачные изделия вредны для полости рта. Они повышают риск заболеваний десен и онкологии, вызывают появление сухости и неприятного запаха изо рта. Шестое. Сосание пальца. Если вы наблюдаете за своим ребенком эту привычку, необходимо отучить его, чтобы зубочелюстная система формировалась правильно. Седьмое. Использование зубочисток. Ковыряние в зубах зубочистками может привести к повреждению и инфицированию десен. Вместо этого используйте зубную нить или ирригатор. Восьмое – привычка разгрызать зубами. Нельзя открывать зубами пакеты, бутылки, отрывать нитки, грызть семечки или орехи – все это повреждает зубы. Девятое – частое употребление газированных напитков. Газировки могут привести к эрозии зубной эмали. Переключитесь на простую воду, молоко или чай. Они помогут укрепить эмали и защитить от бактерий полости рта. Десятое. Перекусы сладкими лакомствами. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара между приемами пищи питает бактерии во рту, вызывающие кариес. Ешьте сбалансированную пищу, а если вы съели что-то сладкое, запейте водой. И последнее, одиннадцатое – нерегулярное посещение стоматолога. Наряду с привычками, которые повреждают зубы, на здоровье полости рта может повлиять отказ от профилактического ухода за зубами. Старайтесь два раза в год проводить профессиональную чистку и вторирование. Это поможет предупредить многие заболевания зубов и десен. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. До скорых встреч!